Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим о новолунии в знаке Рак. Оно произойдет 29 июня. Новолуние будет в 8 градусе знака Рак, и оно произойдет в 5.53 по киевскому времени. Это новолуние уже можно назвать новолунием страхов, поскольку оно будет э, происходить в точном соединении с лилит. И мы с вами знаем, что новолуние в определенном знаке происходит всего лишь один раз в году. Поэтому предлагаю в этом видео разобраться, как же на нас подействует это новолуние и какие темы нашей жизни оно затронет. Итак, новолуние в знаке Рак открывает собой новый лунный месяц. И этот месяц будет отличаться неспешностью и глубокой эмоциональностью. Рак это знак, который связан с темой семьи, недвижимости, с темой заботы. И именно вот эти вопросы будут на первом месте у нас с вами. И конечно же будет желание разобраться с бытовыми делами, с темой недвижимости, ремонта. И вообще на первый план выйдут взаимоотношения с родными и близкими с родителями не исключено что могут быть какие-то важные семейные мероприятия так как знак рак часто срабатывает как такой объединяющий фактор и родственники хотят встретиться и побыть вместе побыть в кругу семьи это хороший период для такой неспешной монотонной работы когда вы не заставляете себя что-то делать, а делайте именно то, к чему лежит душа. И причем вы никуда не торопитесь, вы, э, будто бы занимаясь каким-то делом, медитируете параллельно. Э, это э, хороший период для того, чтобы как раз-таки, знаете, вложить душу, э, силы э, в то дело, которое вы начали ранее, но не хватало вот какого-то желания это доделать. Новолуние происходит в знаке воды. Вода в астрологии отвечает за чувства и эмоции. Это эмоциональная сфера, соответственно, мы не будем склонны в период Новолуния принимать решения, основываясь на логике и здравом смысле. В этот период мы склонны опираться на наши чувства, и мы будем делать то, что нам нравится. Мы будем общаться с теми, кто нам приятен. Мы будем а, а, просто вот делать то, к чему лежит наша душа. И если что-то нам не нравится, то мы будем стараться максимально себя от этого отгородить. Итак, давайте запомним еще раз, что новолуние в Раке это период, идеально подходящий для неспешных дел. И связано это с тем, что мы в принципе становимся неторопливыми и к тому же очень сильно эмоционально вовлекаемся в то дело, которым мы заняты. Поэтому, конечно, сложно переключаться с одного дела на другое и сложно выполнять что-то будто бы на автомате, да, в таком быстром темпе. Поэтому в целом период подходит для занятия творчества. Многие могут ощутить, что... Появилось необычайное вдохновение, желание творить, создавать что-то новое. А также это хороший период для медитации, занятий йогой и, в принципе, для такой внутренней работы над собой. Как ни странно, но это месяц, подходящий для занятия финансовыми делами. Поскольку рак это знак, который отличается своей бережливостью бережливым подходом к ресурсам, к финансам. Поэтому помимо вот финансов, связанных с недвижимостью, да, то есть вы можете принимать решение сделать ремонт, что-то приобрести для дома, даже покупка-продажа дома или недвижимости возможно, в этом месяце будет для вас актуальной. Но также э, это тот период, когда вы можете создать финансовую подушку безопасности для себя или начать вот сохранять деньги откладывать для того чтобы в условный момент x у вас были сбережения то есть в принципе вас может начать волновать тема сбережений может появиться желание накапливать и сохранять и приумножать ресурсы для того чтобы ощущать себя в безопасности и для того, чтобы иметь вот такую почву под ногами. Ни в коем случае нельзя в Брезиново Луне отдавать деньги в долг. Старайтесь сохранять и приумножать. Старайтесь не тратить деньги направо и налево. Вы так будете чувствовать себя более комфортно в эмоциональном плане. Кстати, результаты тех дел, которыми вы начнете заниматься по новолунию, вы будете тешить себя в январе 23 -го года, поскольку в этот период будет полнолуние в знаке рак. То, что вы начнете делать сейчас, то, что вы посеете сейчас, пожинать плоды, будете в начале 23 -го года. Так что, по сути, сейчас вы... Определяете перспективу в своей жизни на ближайшие полгода. Обязательно помним, что все эти энергии новолуния будут подсвечены темой Лилит, поскольку она находится в точном соединении с Луной и Солнцем в момент новолуния. И Лилит имеет свои темные стороны, которые мы сможем прочувствовать под ее воздействием. То есть, во-первых, это переживания, которые связаны с любой темой, но в первую очередь это переживание за семью, за недвижимость, за свою безопасность. Вообще это соединение может давать и упадок сил, когда вот просто кажется нет внутреннего ресурса выполнять то, что было задумано. Поэтому может быть снижение трудоспособности в этот период, тоже учитывайте это, когда будете планировать свое время. Хорошо на это новолуние расслабляться и наоборот набираться сил, энергии. Поэтому старайтесь вот себе организовать время таким образом, чтобы вы могли зарядиться позитивом, положительной энергией. Хорошо встречать это новолуние в кругу близких, в кругу семьи и в целом. Это период, когда вы будете себя ощущать спокойнее, если рядом будут те, кого вы любите. Но в то же время Лилит будет усиливать страхи и волнения, которые ранее были в вашей жизни. Да? Но сейчас вы будете это просто более обостренно ощущать. И порою эти эмоции могут вредить реальным делам. Поэтому если вы действительно запланировали переезд, ремонт, покупку или продажу недвижимости, то в таком случае вам нужно сохранять спокойствие, самообладание, не поддаваться, вот на, не идти на поводу у эмоций, так как Лилит может выступать вредителем в сделках и в решении именно таких вот серьезных важных вопросов. Ну и плюс, конечно, это чрезмерные переживания обо всем на свете, поэтому ограничивайте э, вот информацию, да, которая поступает, не накручивайте себя. К тому же в момент новолуния э, Солнце и Луна не только будут соединяться с Лилит, но и все вместе они будут делать квадратуру к Юпитеру. Это значит, что эмоции могут вредить социальной реализации, поэтому... Период новолуния – это неблагоприятное время для переговоров с руководителями, для смены работы, поиска новой работы, для того, чтобы запускать новые проекты. Если намечается выступление на публику или защита диплома, диссертации, то этот период может тоже оказаться для вас довольно сложным, так как эмоции могут помешать выступать, поэтому важно хорошо готовиться если вдруг у вас намечается такое мероприятие. Итак, на кого же сильнее всего подействует данное новолуние? В первую очередь на солнечных и асцендентных представителей знака РАК. Особенно на тех, у кого дни рождения с 27 июня по 3 июля, а также у кого асцендент находится с 7 по 12 градус знака РАК. Год обещает быть для вас очень интересным и продуктивным, но... Важной задачей вашей будет побороть страх комплексы сомнения в себе если вы это сделаете то сможете в этом году достичь необычайных карьерных высот и успеха в том деле которым будете заниматься очень хорошо вам сейчас заложить фундамент для какой-то новой деятельности это тот период когда вы можете просчитывать свои шаги наперед и интуитивно понимать какое направление вам больше подходит для солнечных и асцендентных козерогов особенно у кого день рождения с 27 декабря по 3 января и асцендент с 7 по 12 градус знака козерог этот период будет тоже очень значимым во-первых вы будете вот находиться в круговороте темы общения, отношений с окружающими, близкими людьми. И в этот период вам может быть сложновато договориться, вам может быть сложно достичь взаимопонимания в отношениях, но тем не менее это не должно становиться преградой для вас, так как путь к новому лежит как раз-таки через общение и через то, чтобы находить общий язык с другими людьми для солнечных и асцендентных скорпионов и рыб этот период очень благоприятный так как новолуние будет делать трин к вашему солнцу и асценденту. особенно это касается тех у кого асцендент с 7 по 12 градус знаков рыбы и скорпион это для вас время счастливого случая удачных начинаний это период, когда вы чувствуете везение, и однозначно нужно воспользоваться таким шансом. Солнечные асцендентные Девы и Тельцы. Новолуние будет делать сектель к вашим Солнцам, вашему асценденту. Особенно это касается точного аспекта, касается людей, у которых асцендент находится с 7 по 12 градус знаков Дева и Телец. Секстиль это аспект возможности, это значит, что возможности перед вами будут, но нужно будет приложить усилия некоторые для того, чтобы получить результат, получить эту возможность, делать ее своей, поэтому дерзайте и у вас обязательно все получится. Для солнечных и асцендентных весов и овнов этот период может оказаться весьма сложным в плане отношений с родными и близкими. Может быть тяжело идти на компромисс, может быть тяжело договариваться, но это обязательно нужно делать. Помним, что Лилит будет вносить свои искушения, свои э, искажения в наши взаимоотношения с окружающими. Поэтому старайтесь держать эмоции под контролем и э, стремитесь к миру и покою ваших, в ваших семьях, в отношениях с вашими родными. Вот такие новости у меня для вас на это новолуние. Я желаю вам, чтобы удача и успех всегда были рядом с вами, и чтобы все астрологические тенденции срабатывали для вас только в плюс. Будем с вами на связи, всем пока-пока!